Я бы посоветовал бы рассмотреть в покупке приобретения такой классной двигатели. Экскалатор работает на уплотнении мусора в контейнерах. Эта техника как раз для таких, как мы. Зовут меня Самылов Алексей, я являюсь инженером ОООТ ТКО. Твердые коммунальные отходы. Занимаемся мы э, сбором, утилизацией и обработкой твердых бытовых отходов. Экскаватор работает на уплотнении мусора в контейнерах. На данный момент наработка где-то у него около двух тысяч часов. Каких-то серьезных нареканий. На, на работу техники нету по механике нет в принципе и это реально э, экономия на топливе это ну, она окупается там я не знаю там ну, очень быстро от 5 до 8 литров вот реально вот э, в аналогичных условиях у нас есть старые колесники э, 688799 кажется кейс вот у них мотор не 6-цилиндровый 4 -цилиндровый камень старый мотор достаточно с распределенным насосом механическим у нее расход порядка там 13 14 15 литров в том же абсолютно режиме вот это у техники которые классом ниже легче там он 17 он это 23 почти весь вот а расход два раза больше поскольку Техника современники действительно управляется электроникой, естественно, все эти сказки про то, что раньше было вкуснее и дешевле, это все ерунда полнейшее. На фоне той экономии, которую вы получаете при таком расходе вдвое уменьшенном. Учитывая стоимость топлива, которая сейчас стоит несоизмеримо. Органы управления, в принципе, все нормально, логично, никаких претензий к ним нету. Доступность узлов и агрегатов для обслуживания там феноменальная. То есть эти фильтра, они в легкой доступности находятся. Меняется быстро. Ну, вот, Заправочной емкости там, где надо. Никаких каких-то проблем с этим нет, с обслуживанием абсолютно. Простая, интуитивная техника, как раз для нашего, ну, не особо аккуратного использование как все мы знаем к технике у вот нас относится не как в европе или в америке где-то а просто убиваемые иногда вот ну эта техника как раз для таких как мы по сути дела ничего в этом такого нету она не пересложена какими-то там элементами понимаете нам нужна надежность машины техника соответствует как бы своим заявленным параметрам и статусу фирмы То есть статус конечно очень серьезный это кейс вот у нас кейсов в парке это наверное уже четвертый. вот начиная от колесников и вот сейчас гусеничные экскаваторы мы закупили как бы никаких проблем по надежности в общем никогда не было и нет даже у совсем старой техники там 90-х годов она полностью у нас как бы в состоянии рабочем вот. и, как бы и отказываться от этой техники мы не хотели переходить на какие-то другие марки нам в принципе достаточно все устраивает и близость дилера ремонт доступность эм, запчастей доступность расходников вот, и потом э, вот кстати хотел сказать отдельно что характеризует именно вот эту индийскую ветку линейку экскаваторов это очень низкая стоимость расходных материалов фильтров то есть это какая-то прям уровень российской техники даже наверное еще дешевле на сегодняшний момент вот. поэтому и для нас очень как бы существенно учитывая запыленность того как бы той площадке где работает эта машина вот. это очень большое подспорье и нас устраивает все более чем иначе мы как бы там рассмотрели другие варианты. там гарантия была я не помню по этим по фарам но это такая это незначительная мелочь что ее можно даже не упоминать что индус они рассчитывали что она будет работать здесь с фарами под дождем может быть, из-за этого поставили туда лампочки слишком большой мощности. Это сейчас не актуально совсем, учитывая, сколько стоит светодиодные фонари, их поменять. Поэтому, ну чисто вот, вы приезжали, меняли эти фары. Хотя мы предлагали вам забить на это, как бы мне понравилось. Ну вот, мы даже не требовали поменять их. И бояться вот эта новую модель индийского производства абсолютно не стоит. Она вся собрана из фирменных, японских и американских комплектующих. Ну, <с> в чем проблема, то, что она сварена где-то там на заводах в, в Индии, <с> косяков пока никаких нет по этим вопросам. Металл толстый там, швы хорошо проварены, это видно как визуально все, поэтому бояться, я думаю, не стоит. Лучницы фирменные, редуктора фирменные. Я посоветовал бы посоветовал рассмотреть к покупке, к приобретению приобретению классный агрегат ну все мы довольны как бы этим агрегатом вполне то есть наша поговорка и про рыбку она вполне оправдана